Всем привет! Я Сергей Полищук, профессиональный режиссер и основатель школы видеопроизводства ТВ. В этом бесплатном уроке я поделюсь с вами некоторыми секретами профессиональной видеосъемки. Меня спрашивают о том, нужно ли снимать на штативе или можно снимать и без штатива. Я, конечно же, сторонник того, чтобы снимать видео на штативе. Если вы вашу камеру или фотоаппарат поставите на штатив, ваша картинка тут же значительно улучшится если у вас есть штатив старайтесь снимать на штативе если у вас нет штатива все-таки приобретите его вот потому что что нам дает штатив нам даешь э, штатив нам дает статичную и уже профессиональную картинку штатив это как бы первый шаг ваш к профессиональной картинке, к профессиональному видео иногда кажется что ну, Такая простая конструкция, но что, ну что он дает? Можно как бы и с рук снять хорошо. Но я скажу, что нет. С рук вы снимете хорошо только после того, как будете иметь достаточно хороший опыт видеосъемок. Я вам скажу, что не все операторы, даже снимая с рук, снимая там с плеча, хорошо снимают. Поэтому штатив, он вам позволит, позволит получить хорошую, качественную, профессиональную картинку. Ну, как бы у каждого свои задачи, и если все-таки вы не имеете штатив или случилось так, что на съемке штатива с вами не оказалось, снимать, конечно же, можно и без штатива. Но тогда здесь нужно выполнять ряд определенных правил. Первое правило. Даже не имея штатива, вы все равно должны снимать статичными, недвижимыми планами. Если, например, у вас видеокамера и вы, у вас нет с собой штатива, значит, что вам нужно? Вам нужно взять камеру таким вот образом, чтобы она максимально фиксирована, максимально статично лежала у вас в руках. Я, например, советую вот такой вот способ. Я его называю лодочкой, руки-лодочкой. То есть вы складываете руки таким вот образом, упираетесь локтями в тело, и в принципе вы сами собой становитесь штативом. То есть вы преобразовываетесь, вы превращаетесь в штатив. И ваша съемка тогда будет максимально статичной. То есть вы держите камеру, стараетесь ею не двигать, вы там выставляете трансфокатором план, который вам нужен, Выставили его, нажали кнопку записи и вот 5-6 секунд статичный план вы сняли. Снова кнопку записи нажали, поменяли крупность, сняли. Если вам нужно двигаться, то двигаться необходимо только при выключенной кнопке записи. То есть вы вот встали, выставили план, нажали кнопку записи, сняли. Если же вам необходимо снимать Человек быстро двигается, выпадает из кадра То любые ваши движения должны быть очень, очень плавными То есть не надо, не нужно резко бегать за человеком Даже если он выпадает из кадра Вот выпал человек из кадра, да Мы позволили ему уйти из нашего кадра Мы перевелись в камеру, перевели камеру Нажали кнопку, ну, э, запись идет И мы держим статичным планом э, Значит, э, и не забывайте про то, что даже если вы снимаете без штатива вы обязательно раскадровывайте ваши объекты. Я буду постоянно об этом напоминать, потому что, когда вы будете раскадровывать ваши объекты, а не снимать долгими длинными планами, тогда во время монтажа вы будете получать, во-первых, оптимально отснятый материал, у вас не будет лишнего материала, у вас не будет э, долгого материала, вы не будете в нем рыться и копаться, чтобы найти хорошее видео. И тогда вы сможете смонтировать хорошие качественные ролики.